Софи. Как жаль, что она так серьезно заболела. Да уж. Да. Так грустно, что тетя Софи сан заболела. Может нам поднимет настроение вот эта кость, которую прислала Катя Михайлова из Арзамаса. Ты что, Юми опять распаковала посылку Бизани? Но вряд ли это нам поможет. Может тогда вот такая вот косточка на Макаровой Варвары и стулы. Юми вряд ли эти игрушки помогут нам не грустить. Ну хоть чуть повеселее. Нет, Эйва, ну может ты сходишь к Софи и спросишь. Может нам вообще не стоит снимать без нее? Да, пожалуй Миш, ты права. Я пошел схожу к Софи. Заодно проведаю как она там и спрошу ее мнение. А это что за мячик? Ой, какой классный мячик. А? Куда? Это я тоже из посылки варвар достала. Юми, я тоже это услышала. Первый раз в жизни. Подписку? Ну вот. А вы меня обзывали. Говорили, что не может быть. Я думала только я это слышу. Да, теперь я тоже услышала этот звук. Звук подписочки. А откуда этот звук? Когда там внизу кто-нибудь крутой красную кнопку подписаться нажимает. Поняла? Класс. Мэджик. А давайте попросим подписчиков набрать много лайков. За здоровье Софи. Киса Алиса, вряд ли лайки помогут здоровью Софи. Конечно помогут, это же поддержка. Хотя Аня же предположила, что это с Ведь у Софи сначала сглаз. Да ты правда, кто-то сглазил ее, кто ее не любит. Надо поддержать Софи. Да, если тоже хочешь поддержать Софи, посмотри видео на главном канале, где Аня рассказала, как все случилось. И что с Софишей сейчас. И мы будем все поддерживать Софи. Мы должны держаться. О, Аня пришла. Так, девочки, что это опять тут такое? Откуда эти косточки Юмичу? Ну, Аня, не ругайся, я их... Из посылок. Сколько раз тебе можно говорить, чтобы ты не лазила по посылкам? Больше так не делай. Ладно. А это что такое? Это, это мячик. И этот мячик ты, небось, вытащила из посылок, да? Ну ладно, ладно, а, ну прости, пожалуйста, я больше так не буду. Ладно, а где Эйвен? Он пошел к Софи, проведать ее и спросить. А мы все вместе собирались показывать Софишу коллекцию троллей. Странно. Я только что от Софии и Эйвена там не было. Что же делать? Мы должны держать себя в руках. Если мы будем все грустить, Софиша будет еще хуже. Мы должны жить, как жили. Чтобы она видела, что все хорошо и выздоровела быстрее. Кажется, Эйвен идет. Эйвен, где ты был? Я ходил за вот этой коробочкой. А зачем? София сказала. Что, что, что? Что мы должны эм, не унывать Не унывать И в честь нее показать подписчикам Ее коллекцию троллей э -э вот. Значит мы должны так и сделать Так ты ходил за коробочкой Давайте откроем Так что тут у нас Коллекция троллей Софии Предлагаю разделить троллей по цветам И у каждого будет своя армия троллей Так ребята если тролли это коллекция Софи, то чьи вот это коллекции? Тут огромная куча самых разных собачек и самых разных мишек. Мишки? Это моя коллекция. Я Миша и собираю мишек. Но самая большая коллекция у меня, коллекция пёсиков. Может опрос устроим? Вот здесь под буковкой АЙ будет опрос. Пусть подписчики проголосуют, чью коллекцию они хотят еще увидеть. Тогда чурмы с тоже участвуем в опросе, потому что у нас... Целая коллекция мини ленты Да, и мы тоже хотим ее показать. Голосуйте за нас, Лаки, ребята. Здорово. А у меня до сих пор нет своей коллекции. Может, э, подписчики напишут в комментариях, что собирать киски алиски? Будет интересно. Напишите, ребята, внизу в комментариях. Может, ребята заодно еще придумают, что нам делать с вот такой вот огромной коллекцией целым мешком браслетиков и резиночек? Может, сделать из них антистресс? Посмотрим, что предложат подписчики. Ну что ж, давайте уже скорее показывать софишную коллекцию троллей. Итак. Посылку, кажется, открыла. Упс. Киса Алиса, что ты тут делаешь? Нельзя, говорю же, распаковывать посылки без меня. Чья это посылка? От Орловой Софии. Из Орляхова Зуева. Тут, видишь, лежит мишка для коллекции мишек. Ладно, раз уж Киса Алиса посылку открыла, посмотрим. Тут еще браслетики, всякие штучки. И еще браслетики и сережечки. Да, но самое главное, Миша, смотри, это мишка. В мою коллекцию мишек. Давайте уже покажем коллекцию троллей. Начинаем. Мой цвет голубой и моя армия троллей насчитывает 4 тролля. Вот. Пока я веду. Мой цвет цвет покемона, желтый. И в моей армии всего два желтых тролля. Так нечестно. Мишаня, как насчет того, что вот этот тролль будет твой? Да, мой цвет салатовый, и он немножко похож на зеленый. А у меня получается какая-то маленькая армия. Ну ничего, мы что-нибудь сейчас придумаем. Давайте пока посчитаем, сколько у нас здесь розовых тролластиков. Розовых тут аж несколько оттенков. Три вот таких вот у нас и три вот таких вот тролляшки девочки. А еще есть три ярко-розовых вот таких вот тролля в шапках-кепках. И два тролля фиолетового оттенка. Розовый это цвет Софи. Значит все розовые тролластики это, это армия Софи. И у меня всего один. Может твоя команда радужная? Радужная? Ну да, у тебя радужная банданка. И вообще многие говорят, что салатовый тебе не идет. Может твой цвет будет радужный, как у поняшек? Мне нравится. Тогда сейчас мы тебе соберем радужную команду троллей. И непонятный голубенький тоже сюда. Добавим тебе в твою армию парочку розовых. И у меня получилась армия из шести тролластиков. Большая. А у меня только из двух. Но желтый цвет я не придам. Может ведь Софи-сан еще троллей насобирает? Желтых для меня. А моя армия это четыре одинаковых солдата-тролля. Я крутой. А вот Софиши с нами нет сегодня. Но в ее армии было бы больше всех троллей. Целых семь. Надеюсь она скоро. Обязательно, Миш. Кстати, пойду ее проведаю. Буду управлять софишенной армией троллястиков. Самой большой. А, ладно. а что это? А, кукла упала. Так это же наша кукла, которая была в Ванином видео. На ее канале. Ожившая. Ожившая? А, это то видео. Реальная история ожившей куклы. Да, где я ей мешала снимать. Юмичу. Юми, уйди. Юми, уходи. Эй, ребята, а кто уронил мою куклу? Она сама спрыгнула. Да. Не говорите ерунды. Ну, я а вдруг она ожила, Как в твоем видео. Да, всякое может быть. Перестаньте говорить глупости, ребят. Но видео в любом случае получилось очень классным. Обязательно, ребята, потом посмотрите его на Анином канале. Реальная история о жившей кукле. Вот. Ладно, хватит про куклу эту болтать уже. А то вы меня правда напугаете. Ладно, пойдемте, навестим Софию. Я с вами хочу. Да, пойдем. А ты подписался на красную кнопку, а на инстаграм, она в вконтакте, а на другие каналы, везде подписался и на наш канал. Тогда иди и смотри другие ролики, там они про встречу рассказала с подписчиками, а я пошла.